Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о заточке коньков на ручных станках. Многие недооценивают все преимущества ручных станков. Но на самом деле на них можно выполнять те все те же самые операции, что и на автоматическом. В отличие от автоматического станка, качество заточки на ручном станке зависит не только от настройки самого станка, но и от высокой квалификации мастера, который выполняет Работу. На нашем станке можно выполнять заточку коньков двух видов. Первый вид FBV заточка, и второй вид классическая. Так же как и в автоматическом станке, для классического вида заточки используется алмаз. И так же как и в классическом виде, мы правим этим алмазом камень. Во втором виде заточки... В FBV заточке используется FBV ролик. Ролик закрепляется в FBV оснастку. И так же, как и в автоматическом станке мы подводим ролик к камню. И камень, точек, конек. Так в чем же различие автоматического станка от ручного? В автоматическом станке сила нажатия контролирует автоматика. Мы выставляем количество килограммов и на этом все. В ручном же станке силу нажатия контролирует сам мастер. Второе отличие автоматического станка от ручного – это скорость. В автоматическом станке скорость контролируется путем выставления ее на приборной панели. В ручном же станке скорость контролирует сам мастер, и если мастер будет неквалифицированный, то скорость будет выбрана неправильно. Сейчас я продемонстрирую вид заточки FBV на ручном станке. Берется FBV-оснастка, в которой уже закреплен FBV-ролик и устанавливается в наш ручной станок. Ролик плотно закреплен. И касается нашего камня. В станину мы закрепляем наше лезвие при помощи прижимных губ. Лезвие хорошо закреплено и готово к работе. Далее мы включаем станок. И заправляем камень при помощи закрепленного FBV ролика. Мы заправили камень, и камень заправлен под ИВБИ-ролик 21.83. Далее мастер должен обладать достаточной квалификацией, чтобы с одной и той же скоростью вести лезвие и с одним и тем же давлением нажимать на него. Это очень сложно, поэтому в наше время большинство мастеров пользуются автоматическим станком. Это быстро, удобно и не требует достаточной квалификации. Сейчас я продемонстрирую, как точится лезвие, с какой скоростью и силой нажатия. Заправленный камень начинает вращаться, и мы начинаем вводить лезвие с одной и той же скоростью. Поступательными движениями продольно вперед и назад мы затачиваем лезвие. Процесс заточки довольно сложный. И не каждый мастер с первого раза э, ровно и с одной и той же скоростью может вводить э, лезвие. Объясню, как может отразиться на лезвие недостаточная квалификация мастера. Первое. Если мастер будет водить не с одной и той же скоростью лезвия, а, например, на одной части лезвия он немного задержит, то камень у нас вращается одной и той же скоростью. Соответственно, выработка лезвия будет больше на месте, где мастер задержит свой ход. Далее, если мастер будет нажимать на лезвие не с одним и тем же давлением, то лезвие, на которое он нажал сильнее, часть лезвия, будет выработана больше. И профиль лезвия изменится а, в неопределенную сторону. Как нам известно из прошлых видео, профиль лезвия должен быть с одной и той же геометрией. Здесь же испортить Наш профилезы очень легко. Сейчас объясню классический вид заточки на ручном станке. Самая распространенная заточка это классическая. Мы снимаем наш бивиролик. ролик И я покажу вам, как алмаз легким движением руки править наш камень под определенную канавку то бишь радиус Все. Теперь камень с FBV профиля заточен под радиусный. Процесс заточки происходит точно такой же. Мы включаем станок, вводим лезвие продольно слева направо с одной и той же скоростью, с одним и тем же давлением. И если мы все сделаем правильно, Лезвие мы не испортим, а заточим. Сейчас продемонстрирую, как наше лезвие будет выглядеть после заточки. Мы снимаем лезвие, только что мы заточили его на ручном станке, и для того, чтобы проверить угол завала граней, мы используем наш старый знакомый тестер. Как вы видите, на тестере две кромки расположены соосно друг другу. Это значит, что станок настроен правильно. Я не могу вам гарантировать, что радиус после нашей заточки остался неизменным. Но вы при заточке на ручных станках можете. Проверить это в домашних условиях. Сейчас объясню, как это сделать. Для проверки радиуса, не изменился ли он, и не преобразовались ли у нас впадины на лезвие, из-за неквалификации мастера, берется фонарь, ставится на стол. Фонарь должен подсвечивать, Наш профиль лезвия. Далее. Задача такова, что профиль лезвия имеет определенный радиус. И в некоторых местах он должен просвечиваться. И ровно до середины доходя, он должен оставаться Тени. И также дальше. Как вы видите, лучик света не проходит по центру лезвия, а везде в другом месте начинает просвечиваться. Задача лучика, который просвечивает лезвие, просветить те места, где у нас имеется зазор. Радиус лезвия имеет такую форму, что ровно по центру лезвия не, дол не должен проходить лучик. И поэтому луч должен проходить здесь и здесь, вместе где у нас лезвие расположено по центру, луч проходить не должен. Если луч проходит впадинами, то лезвие нужно перепрофилировать. Второй способ для проверки радиуса заключается в том, чтобы поставить лезвие горизонтально на ровную поверхность, и надавливать одновременно, начиная с носка, начиная с носка, и плавно переходить на пятку. Задача в том, чтобы лезвие у нас нигде не задерживалось. Радиус имеет форму круга, и поэтому ровных линий на коньке быть не должно. Если же эта ровная линия есть, то лезвие не сможет повернуться вот так или вот так. Лезвие имеет форму радиуса, и поэтому на самой верхней точке лезвие находится, соприкасается с ровной линией. Как мы видим, лезвие у нас поворачивается ровно и без задержек. Когда мы начинаем водить лезвие с носка на пятку, мы не чувствуем никаких задержек ни на какой части лезвия. Если у нас на лезвие образовалось выработка, то на месте этой выработки лезвие задержится. У нас же радиус остался неизменным. Каждый мастер утверждает, что он владеет ручным станком в совершенстве, но это не так. Во-первых, от мастера в данном случае зависит всего 50% вашего успеха. Вторые 50% зависят от правильной настройки станка. Если мастер настроил станок правильно и обладает высокой квалификацией, то он может не испортить ваше лезвие, а правильно его заточить. Поэтому, опять же, выбирайте мастера с умом. До новых встреч!